Посоветуйте что-либо от выпадения волос, какой-нибудь магический метод. Необходимо каждый день брать мягкую массажную расческу и этой мягкой массажной расческой сто раз расчесывать в разные стороны свои волосы. Если это делать две недели или три недели, то волосы перестанут высыпаться. Они высыпаются уже на третий, перестают выпадать уже на третий, четвертый день. Проверено, связано с магией, очень помогает, рекомендую.